мальчишки Места всем хватило И погода нас решила порадовать солнышком Хотя небо все затянуто Но где-то оно вылезло Солнышко наше ага. Опять его затягивает Солнышко Точно В общем мы приехали В посольство Таиланда которая находится в Бангкоке. И сейчас вот, кстати, банк, про который я говорил до сих пор, он может не работать сегодня. Хотя нет, охранник сидит. деньги меняйте и сразу с деньгами езжайте посольство. посольства. Ну, а мы с вами идем сейчас. Будем брать талончики, проходить процедуру кто не успел сделать копии там какие-то документы вот ценник копия 1000 лавовских денег 5 бат фото экспресс 20 тысяч 80 бат фром какой-то 5000 бакс, 40 тысяч 160 бат в общем мы с вами идем в посольство вот девчонки решили расположиться прямо в посольстве стелили ковер Удачнее точнее, плед. И на солнышки улеглись, уселись. Ну что, девчонки и мальчишки, в общем, я третий раз приехал в этот же отель. То есть, два раза я уже приезжал, и два раза останавливался именно в этом отеле. Ну, давай, привет передавай. В общем, третий раз опять приехал в этот же отель. В принципе, отель неплохой. А, завтраки, обеды, а, ужин, не помню, есть, нету. И нас сразу гонят в столовую завтракать. В общем, мы сейчас мы успели на обед. Окей, okay, окей. Okay. Не знаю, обед это или завтрак. Не знаю. Ну, с посольства мы вышли без 20.10. В 6 часов мы прошли таможню тайскую. Потом приехали в посольство. И без 20.10 мы вышли с посольства. И нас привезли уже Завтрак, я не знаю, на обед. В общем, куда-то нас привезли. Сейчас будем кушать. Так, что, девчонки и мальчишки. Я заселился в номер. На четвертый этаж. Бар, ну это все платное. Поэтому можно пить, можно и пить. На ваше усмотрение. Шифонер. Сейфа нету. Не вижу. Ну, и в прошлый раз я не помню. Умывальник, обосральник, душевальник. И полотенце. В общем, вот такой вот клозет. А, две кровати. Но спать я буду один. Четвертый этаж, телевидение русское есть, не знаю, в общем Жил я, по-моему, на пятом этаже Потому что видно было, там вот есть солнечные батареи Поэтому, ну, в общем, вот такой вот номер, девчонки и мальчишки Ничего особенного, ну, одну ночь переночевать и завтра уже уехать домой. И приеду я поздно ночью. 4. Так, сегодня у нас четвертое, пятого выезжаю. Ну, шестого ночи, в общем, приеду домой. Часа в два, в три ночи. В общем, смотря во сколько тронемся после посольства. Ну, сегодня пойдем еще погуляем по лоосу. И что-нибудь поснимаем для вас. Так что, вот такие вот пирожки. Всем привет! Ну что, ребятишки, девчонки и мальчишки, а также их родители. В Лаосе очень много осталось символики, символики а, после бывшего союза. Даже вот а, флаги с серпом и молотом а Название гостиницы я не знаю, но точку поставлю, потому что здесь уже говорю третий раз И сейчас хочу прогуляться, поснимать, потому что в принципе в Лавосе ничего такого не снимал Пойдем сейчас попробуем дойти до русского кафе Мне один знакомый подсказал, говорит, сходи обязательно Есть русское кафе, русская девочка живет, здесь держит русское кафе Придем обязательно, если будет все на месте, покажу. И еще маленький нюансик, ребят. топ едет из Таиланда продлевать визу, здесь движение такое же, как в России. То есть левостороннее или какое там, я не помню. В общем, оно отличается. Вот у нас салон такой открытый, без дверей. Такие большие двери. Так что немножко перестраивайтесь, как в России уже будете ходить. В Таиланде все наоборот, поэтому надолго не перестраивайтесь. Мастерская. Прошли мастерскую. Сейчас зайдем в магазин, возьмем водички и пойдем дальше. Не, Водички не будем, надо попробовать местное пивко. Я уже забыл его. Вот такой вот магазин. Сейчас возьмем тысяч бутылка стоит, ребят. Пиво. Давайте возьмем светлое. 8000. И вот такой вот магазинчик. Hello. Сейчас мы расплатимся. Девчонки и мальчишки дали мне вот такие вот сдачи на 20 тысяч. В общем местной валюты дал 100 бат я, а сдачи мне дали 20 тысяч. Ну все, открываем пиво, пробуем и идем в русское кафе. В общем цены непонятные, надо привыкать. Но если с батами сюда приехать, ты миллионер, можно так сказать, или миллиардер, смотря сколько батов. Ну все, пойдемте дальше. Смотрите, ребятки, Это про что я говорил, в Лаосе очень много символов, символики, точнее, бывшего Советского Союза. Поэтому в свое время Союз раньше здесь помогал. Ну а когда Союз распался, все, жизнь остановилась. И остановилась очень серьезно. Ну, живут хуже, могу сказать, чем тайцы потому что мало что развито. Но ну, здесь туризма особо-то нету. Потому что особо смотреть тоже, по-моему, нужно, на... как я понимаю, не на что. Нету моря. Есть река Миконг, которая после дождей становится мутной. А так все то же самое, как в Таиланде. Фрукты вдоль дороги стоят. палатки, Магазинчики. На такси. Высоток практически нету, ребят. Но ну, опять же, это не столица, насколько я понимаю. Может быть, из-за этого здесь и меньше как бы, э, ну, высоток. А так, проходя мимо, видел, стоят там германцы. Какая-то фирма немецкая. В общем... Кучновато, я думаю, здесь будет. Ну, есть где потусить, конечно, есть там клубы. Но мы сейчас с вами все-таки выдвигаемся в русское кафе, которое здесь есть. Будем надеяться, что оно до сих пор работает и человек на месте. В принципе, к движению привыкать особо не приходится. Перешел на правильную сторону дороги или идешь по тротуару. И все нормально. Ну, пойдемте дальше. В общем, вот такие вот стихийные рынки. На улице вещи, химия. Люди торгуют. Кто-то торгует, кто-то покупает. В общем, такая жизнь серенькая. Не хотел бы я здесь прожить два года. Здесь, конечно, с ума сойдешь. И, кстати, по поводу интернета. В прошлый раз... Может быть то, что номер был выше, или рядом был роутер, а Wi-Fi был лучше. В этот раз Wi-Fi, конечно, так слабенький. Еле-еле тянет. Загрузки вообще никакие не берет. Поэтому чисто вот мобильные приложения, браузер какой-то открытый, то он открывается. Я бы не сказал, что быстро какой-то идет. Какая-то задержка, в общем, присутствует В общем, это не то место в Азии, где можно пожить или переехать жить Ну, кому как, в общем Вот такое вот кафе Непонятно в каком стиле вот такой вот дворик Дома кстати, вот по поводу змеи и всяких гадостей, которые, ну, опасны для человека, ничего не знаю, ребят, не расскажу вам. А приду в номер, почитаю в интернете, все узнаю. Кстати, поехав сюда с интернетом, как, как только пересек границу Таиланда с Лаосом, интернет все отключился. Не позвонить, не в интернет, то есть с мобильного интернета не могу выйти. В прошлый раз а, приезжал с телефоном, то есть, ну, самый первый раз то же самое было, то есть, как только границу пересек, связь отключилась. Вторая поездка моя была, то есть, я был удивлен, что а, тайский номер работал, то есть, мог звонить в Таиланд спокойно, без проблем. Может быть, роуминг сам подключился, я так и не понял. А в этот раз опять приехал, говорю, что опять все отключилось. Я надеялся, что будет а, мобильный интернет дороги. Позвонить смогу Но не вышло В общем, музыка какая-то играет местная На Найской Вот первого европейца на Лисапеге увидел ну, Кого там а, в, в посольстве, я их никак ну, не читаю Просто говорю, что вот первый европеец Вот так вот сидят, кушают. А мы с вами идем дальше